Вот, чистая бочка на месте у нас стоит. Собираем сейчас ее. Удеваем крышку. Крышку можно сюда сделать. Вот звук. Или пускай туда же. Не, пускай туда же, потому что будет из э, клапана вода, пускай лучше на стенку течет тогда. Воздух спускаем из бочки. Так же, как будет, поставим. Проверяем, проверяем, ставим подмышечку. Промыли все, промыли резинки, резинку уплотнительную. Крышка на месте. Да или туда же брать. Это сделай сюда проще будет закручивать. А? Проще будет закручивать. Потягивает. Никому не мешает. Значит, затяжку хомута. предварительно сделаем сейчас. Но как показала практика во время того, как мы набрали и ввели в работу ее, из-под хомута вода подтекала. Давление создалось, соответственно мы подтягивали болт хомута и течь устранили.